Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И уникальная работа сварщиком в Польше и другие вакансии, так называется это видео, потому что в нем я поговорю с вами и продекламирую вам по-настоящему, на мой взгляд, уникальную работу сварщиком в Польше и другие не менее хорошие и интересные актуально и совершенно бесплатные вакансии в Польше от агентства по трудоустройству польского агентства грубо прогресс на которое я уже вот как почти полгода работаю координатором так что все те из вас кто заинтересован во всем услышанном устраивайтесь поудобнее и поехали Решила снять этот выпуск в первую очередь потому, что э, появилась, как я уже сказал, уникальная работа сварщиков в Польше. Почему уникальная? Потому что в первую очередь там не нужно сдавать тестов. И во вторую очередь там весьма неплохая зарплата. Там можно зарабатывать вплоть до 20 злотых чистыми в час. Дело в том, что там все зависит от выработки, сборка металлоконструкции. Задача заключается в том, чтобы собирать э, контейнеры для автомобильных запчастей на завод Volkswagen. Я сам работал сварщиком, для тех, кто не в курсе на этой работе больше, чем полгода, когда приехал в Польшу до того, как устроиться в агентство группа прогресс. И, собственно, могу сказать с личного опыта и с уверенностью, что там можно заработать, плюс условия проживания там также на весьма и весьма высоком уровне. В общем-то, странно, что до сих пор не нашлось никого на эту вакансию, потому что обычно, когда я выкладываю эту работу в Телеграме, в своих группах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, то в течение получаса она уже становится неактуальна. Моментально туда находятся люди и в этом также заключается ее уникальность. Но ну, сейчас произошло что-то из ряда вон выходящее. Вот уже как несколько дней никто не звонит по поводу этой вакансии. И это очень странно, поэтому решил я для этого снять отдельный видеоролик, чтобы ее пререкламировать, так как люди требуются срочно, требуются три сварчика и перейдем к описанию. Работа в городе Струмень, это километров 30 от чешской границы, там же недалеко жилье, от жилья на работу ну, будете добираться на автомобиле, там возят, есть автомобиль, все без проблем. Жилье стоит 300 злотых в месяц с человека, деньги нужно платить наперед, как приезжаешь, зимой 350, потому что включено отопление. Живете там 2, максимум 3 человека в комнате, такого что по 4 нету, условия, как я сказал, уже хорошие, ссылку на видео с условиями проживания с этой работы вы сможете найти в описании под этим роликом когда посмотрите его. И также вы сейчас видите на своих экранах сам рабочий процесс вкратце, ну и условия вообще труда на этой работе. Как можете видеть, в принципе, все как и в обычном сварочном цеху. Варить надо полуавтоматом. Можно ехать с минимальным опытом работы, даже без скорочек сварщика. Суть там заключается в скорости. Никто не смотрит там особо на качество шва. Главное быстро собрать конструкцию и сварить ее нормально, чтобы держалась. Ну, норма там, разные изделия по разному, в общем, если вы вырабатываете норму, то зарплата будет у вас 20 злотых в час. Есть изделия, на которой норма 20 штук, есть изделия, на которой норма 80 штук, но так или иначе, везде норму вырабатывать очень и очень реально. Я, например, когда устроился на эту работу, Через 10 дней начал делать норму. Сначала пока привыкнешь, расшевелишься, как говорится, набьешь руку, а потом пошло-поехало. Также начальник подает там людей на карту побыту без проблем, но единственная такая загвоздка, что он не делает приглашение на работу. То есть туда берем людей сразу с открытой рабочей визой, можно на крайний случай с биопаспортом, но желательно, чтобы был человек уже в Польше, ну, либо возможно еще не в Польше, но чтобы было приглашение на руках там с какой-то другой работой открыть, это рабочая виза, тогда человек приезжает, переделываем приглашение переделывают там и устраиваетесь на работу, наработайте без проблем. Э, прошу вас поспешить, потому что вакансия горячая, как я уже сказал срочно нужны люди и такие работы не остаются долго актуальными также на данный момент уже актуальной работы от агентства по трудоустройству группа прогресс. К слову, первая э, вакансия, которую я вам озвучил сварщиком в Струмене, это напрямую к работодателю устраивайтесь, э, и знание польского языка там также не требуется. А уже следующая вакансия, которую сейчас вам перечислю, это вакансии через агентство по трудоустройству группа прогресс, требуются люди по следующим специальностям это рабочая на птицефабрику в вылаве потом там тоже очень хорошая зарплата для если учесть что там не нужно никакой специальности ни языка и собственно две с половиной две семьсот до трех тысяч злотых чистыми в месяц люди получают и что самое главное работают там по умове опрасы то есть все больничные все отпускные у вас оплачиваются Следующая это работа в городе в бытов, работа на производстве окон, собирать окна, в общем на конвейере собираешь окна, всякие части идут, тоже не нужно никакого специального образования, вас там всему научат. Жилье предоставляется также бесплатно, как и во всех остальных наших вакансиях от группы прогресс также требуются специалисты-сварщики в город Эльблонг 24 злотых чистыми в час зарплата туда же слесари 16 злотых чистыми в час зарплата на производство рыбной продукции в Кашалин требуются люди там 11 злотых чистыми в час зарплата. в Белосток грузчики 1052 чистыми злотых в час зарплата женщины на фанерный завод в Белосток также зарплата 10,25 чистыми в час и там можно вырабатывать много часов туда же требуется в Белосток и помощники повара и офисанты, еще куча других вакансий, которая вас ждет в Польском агентстве по трудоустройству группа Прогресс. но найти все эти вакансии и почитать их подробное описание вы сможете, как на моих группах ВКонтакте, Фейсбуке и в Одноклассниках, ссылки на которые вы найдете в свою очередь на моем канале в Телеграме, а ссылку на который вы найдете уже в описании к этому видео. Собственно, очень советую вам перейти по ссылке в Телеграм, и зарегистрироваться там, кто еще не зарегистрирован, соответственно, и подписаться на меня в Телеграме, потому что мало того, там будут все только актуальные. Вакансии в Польше на любой цвет и вкус и подробное их описание. Плюс Telegram уникальная вещь в том плане, что всем, кто там подписан, автоматически приходит на телефон оповещение о каждой новой выложенной там вакансии. Поэтому обязательно подписывайтесь сюда, если вы еще не подписаны и будьте в курсе всех свежих и новых работ в Польше. Также там будет в описании под видео ссылочка на мой инстаграм, ну и конечно же номер моего мобильного телефона, как обычно сейчас в нижней части своего экрана вы можете видеть, там вайберы в как всегда, звоните прямо сейчас, если вы ищете работу в Польше, я проконсультирую вас по любым вопросам и посоветую вакансию, которая на мой взгляд подойдет лучше всего именно вам. Ну и конечно же, если вы не подписаны по какой-либо причине на мой канал на ютубе, но заинтересованы в жизни и работе в Польше, и во всем, что с этим связано, то подписаться вы на него сможете очень скоро, нажав на кружок с моей фотографией, который в скором времени появится в и правом от меня, а углу вашего экрана. Ставьте пальцы вверх под этим видео, если оно вам понравилось, пишите под ним комментарии, и задавайте любые вопросы, связанные с жизнью и работой в Польше. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч, друзья! 不敢。Okay.